Всем привет! Сегодня бы я хотел разыграть вот такой аккаунт. Тут имеется сета захватчик, змея лап. Оружие в общем топ. Ах да, зал тут на 4 полностью. Чтобы выиграть этот замечательный аккаунт, вам нужно подписаться на мой канал, быть у меня в друзьях. Условия легкие, выполняйте. Итоги конкурса завтра, следите за новостями моего канала, а лучше поставьте колокольчик чтобы не пропустить видео. Сейчас вам раскрою еще один секретик. У меня есть еще два аккаунта. Если на этом видео наберется 20 лайков, я сделаю конкурс сразу же на два аккаунта. Спасибо за просмотр видео. Ставим лайки и подписываемся на мой канал. Всем удачи и пока.